Сейчас по сети гуляет несколько роликов, которые не имеют к нам отношения. Наш, наш оригинальный ролик находится на нашем канале Кастафров Ульяновск, и он длиной 18 минут. Другие ролики, насколько ну, я видел сейчас, два, это 3 минуты 30 секунд и минуты 30 секунд. К этим роликам мы отношения не имеем, мы эти ролики не делали. Just one more time. Пора пролить на это дело чистую водицу А теперь серьезно Всех пугает методика работы с молотком Теперь я хочу внести пояснение по этому вопросу На самом деле этот метод имеет название Метод ударной волны Или по-другому Метод воздействия инструментом на глубокие мышцы спины позвоночный столб человека. Информации по методу множество. Назову лишь несколько ключевых моментов. Вообще ударно-волновой метод впервые был описан еще Гиппократом 2400 лет назад. Имя Касьяна известно всем. В 70-е и 80-е годы через его руки прошла вся партийная элита, все артисты. Но его метод так и не был утвержден. Он не был внедрен массово. Хотя человек был крайне популярен во всем Союзе и за его пределами. Во всех современных патентах метод Касьяна берется как прототип. И на него все ссылаются. Метод ударный, ручной. В 1990 году метод ударной волны был опробован и рекомендован к внедрению в Украине, Украинская ССР, СССР, в Днепропетровский институт физической культуры. У жителей Украины это должны знать. Метод Жигалова Владимира Ивановича с 90-х годов известен. Практикуется в России. Метод ударный. В работе используются два молотка. Способ имеет патент Российской Федерации. И называется способ ручной инструментальной безоперационной коррекции позвоночника. В нашей методике ударной волны задействовано три предмета. Ткань, деревянное устройство, боек, который передает ударную волну, и резиновый молоток, а не один только молоток, как всем кажется. Сила манипуляции зависит от положения руки, угла наклона деревянного инструмента. Их несколько. Детально мою методику разбираем на обучение. Специалистов по России, которые работают с ударным методом, очень много. В Ульяновской области многие знают Ямбулдина Анатолия Васильевича из села Аненкова. Я лично был у него в 2007 году. Человек помог тысячам людей. В том числе я какое-то время чувствовал облегчение. В Тольятти многие знают военного врача. Это Березин Андрей Васильевич. Да, у, него очень, у него в том числе ударный метод очень похож на метод, который использует Репин. В Москве грабарь Юрий Николаевич работает очень давно, десятки лет. И работает молотками, и не только он правит опорно-двигательную систему, но и в том числе внутренние органы. Человек очень известный. Метод Шмыкова Юрия запатентован в 1998 году. Патент есть в сети. Пожалуйста, там подробно разжевано, под каким углом, какой инструмент, куда ставить, какое воздействие. Все разобрано детально. Про Юрия Репина, как говорится, не нужно комментари комментариев. Например, пациенты из улан Удея рассказывали, что записались к нам только потому, что в их краях когда-то, много лет назад работал мужчина, сейчас он уже умер из-за старости, именно такой же методикой. У него было две киянки, киянка была одна с прорезом, он ее стоял между остистыми отростками и воздействовал ударной волной, соответственно, по нему. И много лет назад этот метод их поставил на ноги, но вот они строили себе дом, сорвали спину, и вот хотят опять вернуться в это положение, когда не чувствуют боли. Если вы знаете еще кого-то, пишите нам в комментариях или в директ фамилия, имена этих людей, в каких городах они находятся. Просто интересно даже собрать таких специалистов, показать людям всем, потому что не все их знают. Метод имеет ряд противопоказаний. В том числе туберкулез костей, остеопороз, онкологические опухоли, метастазы, грыжи склонные к секвестрации и полные грыжи диска. И многие другие э, параметры, которые мы отсекаем на момент записи человека перед ознакомлением с результатами заключения его МРТ. Пациенты с такими диагнозами у нас получают отказ. В данный момент у нас порядка 70%. Тех, кто хочет к нам обратиться, получают отказ. Мы заранее просим за это прощения, но, к сожалению, методика имеет ряд ограничений, я уже это озвучил. Не нужно думать, что в трехминутном ролике вы раскроете, увидите всю полноту действий, которые происходит на сеансе за полтора часа. Это как подсмотреть в замочную скважину. Вы знаете, на самом деле нет вопросов людям, которые комментируют, даже может быть зло и резко, но они не имеют отношения к медицине. Но когда... Такие вещи, такие факты не знает или умышленно укрывает специалист, который работает в этом направлении, в регионе, который еще с советских времен славился специалистами именно мануальных техник. Это, конечно, обескураживает. Здесь именно просто невежество, незнание материала или умышленное утаивание фактов, известное как российской медицины, так и советской медицины, так и мировой медицины. Ну, это на совести каждого специалиста. Мы не являемся медицинской организацией, поэтому мы занимаемся народной медициной. Если вам необходим человек с дипломом государственного образца медицинского учреждения в поликлинике, по месту жительства, бесплатно, таких специалистов очень много. Мы не пытаемся конкурентировать с медициной, мы вообще никак не относимся к медицине, мы народная медицина. И это абсолютно разные вещи. Если вы хотите лечить грыжу, мы не можем лечить грыжу, мы не имеем на это права, и мы не ставим на это акцент только потому, что... Грыжа только в 80% случаев не является основой возникновения болевого синдрома. К сожалению, ни в России, ни в республиках бывшего СССР не учат этому, но достаточно широко раскрывает эту тему в Азии, там, где проходил обучение «Я». Пытаться вскрыть в других каких-то блогах, статьях тайны обо мне» Но это просто смешно. Несколько месяцев назад я выкладывал уже стримы, ролики, где подробнейшим образом разбирал, где я учился, какое у меня образование, чем я занимался, какой я путь прошел, что меня привело в эту работу. Все аспекты я просто раскрыл. Кроме того, все мои социальные сети открыты много лет. Все предельно ясно, понятно, все есть. И здесь пытаться увидеть что-то тайное Вы так во всем открытом, я очень много лет живу открыто. Поэтому, друзья, каждый делает выводы сам. Мы никому ничего не навязываем. Специалистов в районной поликлинике очень много, толковых, действительно, врачей, которые принимают бесплатно. Ищите своего специалиста, который подходит именно вам. И запомните основу. Человек. Это огромный завод, это машина целая. Если вы ищете кремлевскую таблетку, или же чтобы уникальным движением, тюк-тюк, там может быть двумя хрустами, у вас все прошло, организм нужно рассматривать целостно. Именно такой у нас подход, именно этому же нас учили в Азии. Рассматривайте все, надо смотреть все, поэтому мы и просим людей сдать дополнительные анализы какие-то, да, то есть для того, чтобы они сами понимали, проконсультироваться у своих терапевтов районных, будьте здоровы, следите за собой, здоровье с годами становится только дороже, чем раньше вы им займете, тем дешевле вам будет быть здоровым, здоровье это не только возможность чем-то заниматься, какими-то вещами, это в том числе желание, Возможность, сила и лимит жизни человека – это 160 лет. Если вы не дожили до этого момента, вы сами в этом виноваты. Пожалуйста, начните заниматься собой. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.